Вариант первый. Воспользоваться поисковой строкой, либо сочетанием кнопок Ctrl плюс F. Вариант второй. Выбрать столбец, по которому будем осуществлять поиск. В нашем примере, это столбец-исполнитель. Нажимаем кнопку Ctrl плюс F. В поле «Где искать» автоматически подставилось название столбца, на котором мы находились, а в поле «Что искать» выбранное значение, например, «О, долина ужаса». Третий вариант. Воспользоваться расширенным поиском. Для этого нажимаем кнопку «Еще». Далее в открывшемся меню выбираем пункт «Расширенный поиск». Либо воспользуемся сочетанием горячих клавиш Alt плюс F. В поле «Где искать» автоматически подставилось название столбца, на котором мы находились, а в поле «Что искать» выбранное значение, например, «О, долина ужаса». При необходимости можно указать дополнительные параметры поиска в поле «Как искать». Для этого выберите один из вариантов. Первый вариант означает, что поезд будет осуществляться с первого символа. При выборе второго варианта, поезд будет вестись в по любому совпадению в указанной строке. И третий вариант это по точному совпадению, в этом случае, поезд будет осуществляться в точном соответствии, с тем, что указали в поле «Что искать».